Ну, прежде всего, это обучение персонала и, соответственно, контроль выполнения ими заданий Это осенне-зимнему периоду, к весенне-летнему периоду. И наглядность информации о прохождении этого обучения, соответственно, прохождение тестирования и определение готовности персонала к выполнению своих задач.